У меня есть задача проникнуть в эгрегор, выстроить отношения с людьми другой культуры. Сейчас я в большей степени считываюсь как чужая. Я физически выгляжу по-другому. Какие-то внутренние процессы, подход к отношениям, принцип взаимодействия с другими культурами мне стоит учесть на магическом плане, чтобы они мне доверяли, чтобы я считывалась как своя или как друг. Значит, смотрите, Анастасия. Не мешайте сладкое с горячим. А холодное с твердым. Есть два аспекта. Связи в социальном мире. Культурный и цивилизационный. Культура от богов, цивилизация от людей. Ну, тоже от богов, но другого плана. Культура разделяет людей по нациям, по расам, по крови, по родам, по семьям. То есть ну вот по традиционным образованиям, которые вырастают снизу. Цивилизация не различает по всем этим параметрам. Цивилизация растет сверху. Там другие параметры. Исполнение законов, исполнение правил, писанных законов, как правило, всегда. Исполнение неких ритуальных форм поведения, как правило, носящих социальный характер. И редко, когда религиозных, исключение составляют авраамические религии. Они требуют Авраамические религии творили, не, творят не культуру, а цивилизацию, соответственно, религиозные законы, здесь читая светские законы, которые произрастают на лоне цивилизации. Таким образом, мы видим два, два пути, два требования, культурный и цивилизационный. Цивилизационный Цивилизационно смешаться с расой, с племенем, в котором вы сейчас живете, и стать 100% своих, это демонстративно исполнять законы, присутствующие на этой земле. Подчеркиваю, демонстративно, с гордо поднятой головой. Чтобы все видели, что для вас это великая честь и гордость исполнять законы этой страны. Здесь сработает в людях, окружающих вас, сработает интуитивный страх перед законом. Они будут видеть вас человека, который, возможно, в, находится в более выигрышной позиции, чем они, потому что вы законы исполняете, и не просто исполняете, а делаете это максимально демонстративно. А, и поэтому они с точки зрения цивилизации, по этому верхнему уровню, они просто не смогут, физически не смогут отвергать вас, как чужака. Но есть еще вторая часть дионисийская, культурная. И там люди не принимают решения на этом уровне. Принимают решения духи, боги. И здесь вам нужно договариваться именно с ними. Есть духи места, есть лары, есть э, хранители рода. Например, вы живете в семье, которая крови не, не, не, не вашего племени. И вам прежде всего нужно договориться с хранителем рода, с Региной рода, само собой, и с хранителем рода. Медитативно, мысленно, принесите дары там, не знаю, на могилы, на а, священное место, которое присутствует на этой земле. Духом места обязательно ублажите их. А, прочитайте какое-нибудь заклинание или стихотворение на местном языке они этого очень любят Возьмите на себя какой-нибудь гейс, обязательство, там, не знаю, там, убирать лес, приносить крепкий алкоголь конкретно, вот на, конкретно на этот камень, лить его, да, там, выучить там, тысячу слов в год дополнительных или что-то еще. Но что-то какое-то обязательство, которое связано с культурой. Вы установите связь между вами и хранителями культуры, духами места, и они уже в свою очередь дадут незримый импульс у головы всех людей, которых, кровь которых они контролируют, что вы своя. Таким образом, вы подойдете к этому вопросу с двух сторон. С одной стороны, с точки зрения цивилизационных алгоритмов, с другой стороны, с точки зрения культурных алгоритмов. И здесь будет добро, и здесь будет добро. Все сойдется в единую, в единую точку принятия. И не просто принятия, а ого какого принятия. Потому что один, одно принятие цивилизационное будет на уровне страха, а другое на уровне любви. Когда соединяются эти два понятия, происходит просто взрыв мозга. Попробуйте, потом расскажете, что у вас получилось.